Приветствую. Я хочу поподробнее рассказать о структуре курса «Сумма маркетинга». Я еще раз напоминаю о том, что это курс для микро и малого, ну, иногда среднего бизнеса, и самое важное для нас в ходе этого курса – разобраться с рядом мифов и заблуждений, которые э, очень часто встречаются среди владельцев такого бизнеса и среди маркетологов, конечно же, и руками попробовать, проэкспериментировать проверить некоторые гипотезы относительно своего продукта, своей услуги, рынка, потребителя и так далее. Поэтому курс построен конкретным, определенным образом. И сначала, может быть, не совсем понятно, зачем мы изучаем то, что мы изучаем. Но в дальнейшем, в последующих модулях оказывается, что это было важно и нужно. И об этом, проходя курс, очень важно помнить. Курс начинается с фундамента. И в самом начале этой, этого модуля мы а, делаем небольшое упражнение, выделяем время для того, чтобы можно было работать над курсом, потому что все мы люди очень загружены, особенно владельцы и предприниматели, у них постоянно занято а, времени, практически нет свободного времени. Поэтому мы пытаемся выделить а, специальное краеугольное время дня для того, чтобы а, было чуть проще а, выполнять задания, и экспериментировать над своей маркетинговой системой. И кроме этого, мы разбираемся с некоторыми очень-очень базовыми такими структурными мифами и концепциями, которые очень важны для следующих этапов, хотя и не имеют непосредственного отношения, например, к настройке рекламных кампаний. Хотя иногда имеют тоже, и мы это увидим в дальнейшем. Потом мы в течение двух недель размышляем о том, как себя вообще ведут потребители. Мы говорим о том, как устроен наш мозг, о том, чем он опосредован, о том, что наше мышление опосредовано культурой, обучением, и очень много будем разговаривать об ошибках, систематических ошибках мышления, о так называемых когнитивных искажениях. Для нас это требуется, чтобы избавиться от мифа о том, что потребители ведут себя рационально, о том, что маркетологи ведут себя рационально, и поискать разные способы взаимодействовать с аудиторией по-новому и чуть-чуть более точно, чем мы это делали раньше. Потом мы говорим о том, как в мышлении потребителя связаны слова и те смыслы, которые находятся у него в голове. Потому что одна из самых частых фраз, которые я слышу, это то, что бизнесу нужно донести какую-то информацию до своего потребителя, и мы разбираемся, начиная еще с модуль «Фундамент», о том, почему это совершенно неверно. И мы разбираемся о том, что такое слова, смыслы, знаки, которыми мы оперируем и которыми мы взаимодействуем с потребителем. И уже на этом этапе можно начинать искать какие-то ошибки или проблемы в своем собственном мышлении, в своей маркетинговой системе для того, чтобы исправлять. Это очень важно. На протяжении всего курса я не даю конкретной жесткой системы или последовательности «делай раз», «делай два», «делай три». Мы выращиваем живую маркетинговую систему, не строим механическую из каких-то отдельных блоков, а выращиваем живую. И эта маркетинговая система для каждого предпринимателя, для каждого маркетолога будет своей и уникальной. И мы вместе проходим путь, и очень важно, что для каждого участника курса совершенно разные уроки могут оказаться важными и меняющими его реальность. Например, для кого-то может оказаться важным какой-то новый способ сегментирования потребителей, связанный с ошибками их мышления, для кого-то может оказаться важно сегментировать потребителей по их потребности, а для кого-то могут оказаться важными уроки, связанные с тем, как настроить правильную систему управления внутри компании. И в следующей неделе, после того, как мы разбираемся со словами, смыслами и знаками, мы переходим к теме, собственно, каналов передачи этих знаков, слов, информации, кода. Мы разговариваем о том, что такое медиа, что из себя представляют современные медиа, как они дошли до жизни такой. И самое важное, мы размышляем, что на эту тему нужно думать маркетологам. После того, как мы разбираем, начиная от того, что такое мозг потребителей-маркетолога, что такое смыслы, которые в этом мозгу варятся, и каким образом они передаются друг по отношению к другу, мы переходим к более широкой рамке и начинаем обсуждать поведение потребителей. Что такое потребность, когда она возникает, как эта потребность реализовывается, какие есть модели рассмотрения поведения потребителей. Мы обсуждаем линейные циклические модели, обсуждаем предпокупочные покупочные, послепокупочные процессы и некоторые свойства и детерминанты, так называемое поведения потребителей, которые позволяют нам экспериментировать с какими-то способами сегментирования. Еще раз подчеркну, совершенно не обязательно каждый урок для каждого ученика будет максимально ценным. Один способ может показаться кому-то, ну, для моего бизнеса это не подходит, зато другой окажется стопроцентно верным. И моя задача в этом курсе не столько дать стопроцентные конкретные ответы на все вопросы, которые у вас бы, могут возникнуть, но скорее еще больше увеличить количество вопросов, которые вы будете себе задавать, и... Очень важно, чтобы после завершения курса и, и на протяжении всего курса вы непрерывно возвращались к прошлым урокам. И, например, когда мы будем обсуждать карту рынка, конкуренции, партнерств в следующем модуле, а, или когда мы будем обсуждать построение уже маркетинговой системы внутри компании, вы возвращались а, к а, тем идеям о мышлении, о языке, о медиа или еще о чем-то, о когнитивных искажениях, которые мы проходили раньше. Соответственно, следующий модуль, я его так быстро проскочил, это размышления о том, как устроен рынок и какие классические подходы к анализу рынка могут быть полезными для микро и малого и среднего бизнеса, а от каких скорее стоит отказаться и они скорее бесполезны, о том, как относиться к конкурентам и конкурентному э, взаимодействию, э, каким образом э, можно строить и нужно строить партнерские сети и почему э, именно сеть партнерств на сегодня становится одним из наиболее ценных ресурсов компании, э, что с этим вообще можно делать. Дальше, и собственно, вот только уже ближе к концу курса, в седьмом модуле и восьмом модуле, которые вместе занимают пять недель из 13-недельного основного набора модулей, только в этот момент, уже в последней трети, мы обсуждаем, как выстраивать маркетинговую систему внутри компании, а если быть более точным, как эм, выстроить систему роста помощи росту вашей маркетинговой системы именно здесь мы будем разговаривать о том как искать то что говорите о себе потребителям как искать наиболее ценные для себя способы сегментирования как этим управлять внутри компании какие подходы по выращиванию живой системы сегодня работают а какие возможно не очень работают и так далее и вот После того, только после того, как мы обсудили вот это все, и у нас прошло уже больше двух месяцев, мы переходим к последнему завершающему длинному трехнедельному блоку, который связан с конкретными маркетинговыми инструментами. Только здесь мы начнем обсуждать, как работать с сайтами, как работать с поисковой оптимизацией, как работать с контекстной рекламой, таргетированной рекламой какими-то социальными медиа, как они связаны друг с другом, какие мифы и заблуждения существуют на рынке на этот счет. То есть вот э, вся вот эта вот тематика, она рассматривается нами только в самом конце курса, и к этому очень важно быть готовыми. Но, тем не менее, на протяжении всех прошлых модулей мы постоянно будем изучать концепции, которые применимы к вашему повседневному маркетингу, которые могут наводить нас на какие-то мысли. Об аналитике мы также будем говорить в модуле «Система маркетинга». Забыл об этом упомянуть. То есть, как увязывать в принципе инструменты между собой, как относиться к аналитике. Мы будем говорить здесь о ценности данных о потребителе и о многом другом. И, наконец, после того, как у нас завершается вот этот большой блок, который доступен а, участникам на всех тарифах, а, у нас еще есть два бонус-модуля. Один для тех, кто находится на тарифе «Стандарт», и оба для тех, кто находится на тарифе «Хардкор». Первый – это развитие маркетолога, то есть куда можно дальше идти, как, в каких школах обучаться, какие курсы проходить, как дальше развивать а, самих себя с профессиональной точки зрения после того, как вы получили вот такое фундаментальное общее представление о маркетинговых системах. И последний а, бонус, который вот для самого топового тарифа – это модуль по управлению маркетингом внутри компании, то есть как выстраивать управление маркетинговым отделом, как искать подрядчиков, каким образом балансировать in-house и аутсорс, разработку или там, те или иные действия с маркетинговыми инструментами и так далее. Одну неделю мы будем говорить об этом. Собственно, это все. Я приглашаю вас к активному участию в курсе и помните, что Через неделю после начала курса не произойдет какого-то вау-эффекта, но вам совершенно точно после каждого урока будет о чем задуматься. И в конечном счете я не дам вам никакой секретной таблетки, и, возможно, у вас будет оставаться больше вопросов, чем вы будете получать ответов. Но что я могу гарантировать? Во-первых, вы посмотрите на свой маркетинг и на себя как управляющего этим маркетингом с огромного количества разнообразных точек зрения, которые я из своего опыта считаю наиболее важными и ценными. А с другой стороны, я очень надеюсь, я приложу для этого все усилия, к концу нашего курса вы пройдете еще один виток и чуть лучше научитесь выращивать свою собственную маркетинговую систему, которая подходит именно для вашего бизнеса. Именно в этом и заключается цель нашего курса.